Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ, в этом ролике мы будем играть в действительно легендарную игру под названием Geometry Dash. Я как-то летом миллион назад пытался пройти эту игру и у меня не получилось даже пройти половину первого уровня. Но однако за все это время я пропитался скиллом и я теперь просто монстр в этой игре. И именно поэтому погнали уже сразу играть, а то я вас задолбал своей болтовней. Я не знаю, хотите ли вы продолжение, чтобы я продолжал играть в эту игру. Поэтому сразу напишите в комментарии, снимать ли мне эту игру. И она действительно легендарная. И я буду стараться пройти один уровень за одну серию. Так, ну, уже неплохо. 18% это уже результат. Фиговый результат, но результат есть результат. Так, погнали дальше. Так, препятствий пока нету. Пока все достаточно легко. Я базовой функции данной игры уже знаю, так как я в нее играл как-то давным-давно. И поэтому... А, что? Ты откуда здесь появился? Ладно, учтем этот факт. Но я думаю то, что за эту серию мы точно пройдем первый уровень. Все-таки я мега-скилл. И у нас все получится. И также не забывайте подписываться на канал, ведь до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть. Прям совсем капелька, там человек 600 еще осталось. Ну это действительно немного. Так, окей, мы учли и что? Это все? А не, нифига. Так стоп. Так, ну все, я начинаю вспоминать. Так, это в принципе несложный уровень должен быть. Так, ну давай полетели. Ну и что? И все? Так уровень закончится? Так. Ага. Дальше продолжаем. Ну, окей Так, воу, э, воу, воу. Так уже сложно началось. Так, давайте не будем отвлекаться и будем развлекаться. Так, ну давай. Так, ну в принципе не сложно. Офигеть, я профессионал. Я же говорю то, что я бог этой игры. Ну вот, вы смотрите. Я просто профессионал, боженька, просто офигеть. И я представляю, как сейчас люди, которые прошли данную игру, такие, блин, ты чему радуешься? Это первый уровень. Ну, однако, ничего. а Для меня это достижение, что... Блин, я думал то, что это все, это конец, это нифига. Хотя не, это конец, потому что, блин. Сколько еще можно? Так, давай. Так, и все. О, нифига, вот это достижение. Я прошел первый уровень. Офигеть. Так, стоп. А где мои звезды? Так, не понял. Ну ладно, уж не дали звезды. Давайте тогда попробуем пройти второй уровень. Э, второй уровень я точно за эту серию не пройду. Но зато основа данного уровня я сейчас увижу и буду... В следующей серии без проблем его проходить. Но если я буду такими темпами проходить, то тогда фиг пройду. Так, ну в принципе, это не сложно. И также, что касается голоса и музыки, напишите, пожалуйста, в комментарии. Э, так, звук нормальный, то есть э, музыка не громкая и голос нормальный. Или музыка громкая, надо музыку сделать потише, которая есть в игре. В общем, пишите в комментарии. Так, воу, воу, воу, я скилл просто офигеть. Так, давай. Так, блин, нифига, я просто бог в этой игре. Но хотя я опять э, говорю то, что прям представляю, как стыдно тем, кто прошел эту игру вообще без проблем. Так, давай. Вот, так это вообще просто. Так, а вот это мне уже. Э, стоп, вот они звезды, блин. Так, ну будет тупо, если я сейчас здесь проиграю. Так, ну давай, лети, лети. Так, все. Погнали, А, вот здесь уже, походу, хардкор будет. Хотя, не, не, не так сложно. Ой, сложно, блин. Капец сложно. Не, ну будет же тупо, если я сейчас пройду второй уровень. Так, ай, блин. Ну, вот это было уже тупо. Так, а видимо, я не один уровень тогда прошел. Так, ладно. Ну, это, в принципе, сейчас не сложно. Так, ну давай. Да, блин, как тупо я умираю. Но я сейчас только что почти прошел уровень, блин, на 80%, и я сейчас туплю. Что за дичь? Это что, одноразовый скилл был? Или я истратился от своей попытки? Так, да не, я сейчас пройду. Я сейчас пройду на 101%. Я докажу разработчикам то, что все фигня. Так, ну, напишите в комментарии, на каком уровне я точно остановлюсь и не смогу его пройти. Боже, уже начинает немного бесить. Э, уже слишком сложно. Так, ну вроде нормально, все вроде нормально. Нормально, все, контроль. Держим контроль. И мы его не смогли удержать. Видимо, контроль слишком быстрый. Видимо, э, он быстрее меня. Так, ну давайте. Так, ну блин, да боже, сейчас у меня правда пригорит. Так, давай. Давай уже. Ну давай нормально, давай, все, вот сейчас. Сейчас нормально. Сейчас нормально, идет. Манов сейчас все выиграем. Станем богами этими, э, этой игре. Так, давай. Вообще без проблем иду. Так, давай. Ну все, все. В этот раз я пройду этот уровень. Если я не пройду, то я его сейчас пройду. Если я его сейчас не пройду, то значит то, что я его потом пройду. Или не пройду. Ну это посмотрим. Подписывайся, чтобы узнать, пройду я его или нет. Так. Блин, а -а -а -а. я опять на том же месте, или не на том же? Я не знаю. Эта игра слишком сложная для того, чтобы запоминать, и достаточно сложно говорить, когда я играю. Поэтому делайте звук погромче, делайте звук погромче для того, чтобы слушать музыку и просто чилить. Ну и также ставите лайки, чтобы я тоже мог чилить по-моему я сейчас горю по-моему я щас буду орать но я не буду орать я спокойный я вы что, я же бог этой игры я просто сейчас я заряжаю скиллом, сейчас мне боги игры отправят скилл по почте я просто не сразу прошел потому что у нас почта медленная но сейчас скилл по почте дойдет и я быстро пройду так давай все нормально сейчас пройду не да давай не беси не но ну я же сейчас если я сейчас побью свой рекорд то тогда я закончу серию а если нет то топлива 10 часов серия будет длиться я пройду свой рекорд не сейчас лишь бы побить рекорд и все и все тогда игра считается пройденной я побил свой рекорд все значит его никто не побьет кроме меня и рекорд но рекорд не надо бить и меня тоже а! Да боже мой, нет, сейчас все. Все, ребята, вы просто лайк не поставили и коммент не написали. Вот сейчас напишите коммент, поставьте лайк, и я пройду этот вонючий уровень. Так, все. Спок... Спокойствие. Ладно, я просто заговорился, и я немного отвлекся. Я много отвлекся, но ничего. Намарно, все. Вот сейчас я выиграю. Сейчас пройду этот вонючий уровень. Ух ты собака! Ты сказал то, что не пройду, не, я тебя пройду. Я пройду тебя. Так, у меня в школе есть одноклассник, который вообще без проблем играет в эту игру. Я не понимаю, он робот или что? Может я с роботом учусь? Как можно пройти эту игру? Видимо у меня правда одноклассник робот, блин. Слава если ты это смотришь, то ты робот. Так давай. Все, ну сейчас я пройду без проблем. Все, мне, видимо, посылка пришла. Со скиллом моим. Так, все. Я просто заговорился: когда играешь в эту игру, надо быть просто внимательным. Когда ты внимательный, то ты внимательный. А если ты не внимательный, то ты дурак. Надо быть внимательным. Так, давай. Всё, да... Нет, ну блин, ну я не могу остановиться. Когда играешь в эту игру, остановиться сложно. Когда особенно у тебя есть прогресс. Если у тебя нет прогресса, то ты огорчаешься и просто ее удаляешь. А не надо ее удалять, потому что надо научиться, и ты будешь просто вообще таким крутым. Вот э, крутые э, круто, когда ты смог пройти эту игру. Но, по-моему, разработчики путали, когда делали все эти уровни. Потому что, ну блин, но кем надо быть, чтобы пройти все эти уровни? Ты, если не робот, то ты не можешь эту пройти игру. А вот если ты робот, то без проблем. И воспользуюсь случаем, напиши в комментарии, сколько уровней прошел ты. Пиши в комментарии, что ты смотришь, то блин. Пока я страдаю, у тебя есть время написать комментарий. Так. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! О все, на мана. Монетка есть у меня. У меня есть одна монетка, я богатый. Правда, нафиг она мне нужна, я не понимаю. Так, все. Блин, я уже путаюсь. Так, все, Намана, мана, на мана, на мана. Нормально, нормально, все нормально. Контроль, контроль, держим контроль. Если мы держим контроль, то мы держим контроль и мы можем выиграть. Если мы не держим контроль, то все, я побил рекорд. Ух, блин, так. она сейчас пройдем игру. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем пока.